Жаль, что эту школу забросили. В хорошем месте она расположена. Среди девственной природы, на свежем воздухе. Что еще нужно для учебы? Если бы пригласили меня раньше, я бы разобрался с этим Сиреноголовым и его семейством. Не пришлось бы закрывать школу. У Сиреноголового есть семья? Забудь, мальчик. Я оговорился, у такого чудовища не может быть семьи. Вы приехали, ну что, как охота? Поймали сирену, мы его упустили. Как это? Я вам за что плачу? Вы уже три месяца за ним охотитесь и каждый раз вы его упускаете. А жалование это требуете. Я вам расскажу позже, только не при ребенке. Не понимаю, зачем вы взяли с собой сына? Я разве просил брать с собой детей? Но он так просился. Я просто не мог ему отказать. У нас тут очень деликатное дело. И посторонние уши нам ни к чему. Я полагался на вас, как на ответственного педагога. Вы ходите по острию ножа. Простите, сэр, директор. Я больше не буду. Отведите мальчика в комнату отдыха. И присоединяйтесь на совещание. Вот эта комната для вашего сына. Мальчик... Отдыхай и набирайся сил, у тебя наверное стресс, после того как ты побывал в плену у этого ужасного чудовища. Я не устал, а можно мне с вами? Нет, даже не вздумай, у нас очень серьезные дела, ты нам будешь мешать и не ходи по школе, тут бегают огромные крысы, размером с собаку, еще съедят тебя. Скучно сидеть в комнате и не выходить. Если заскучаешь, и напротив есть библиотека. Но ни в коем случае не спускайся вниз в спортзал. Иначе директор будет очень недоволен. И твоего папу уволят. Из-за тебя. Балди, пожалуйста, не подведи меня. Будь хорошим мальчиком. Хорошо. Я зайду в библиотеку. Пойду почитаю. Говорят, книги развивают мышление и воображение. Какая-то записка лежит? Интересно, а чтение записок развивает мышление и воображение? Так, что тут у нас? Ну, вот и все, нашу школу закрыли, я остался последним. Меня должна была забрать бабушка, но она еще не приехала. Сижу, грущу, вспоминаю, как весело тут было, особенно когда у нас в лесу живет Сиреноголовый и его друг Фонарик головый. Хотя некоторые ребята считают его подругой. Но я не уверен, мне кажется, эти существа бесполые. Что? Еще один? Мы с ребятами часто спорили, кто пойдет следующим в лес, чтобы сиреноголовый поймал и забрал к себе в логово. Там в дупле из полинского дерева есть кровать, на которой мы могли выспаться и отдохнуть от уроков. Сиреноголовый приносил нам откуда-то игрушки, а фонариголовый нежно качал нас на руках под колыбельную сиреноголового. Мы и жалели этих несчастных монстров, ведь мы сами все сирыты. А у сиреноголового и фонариголового раньше был маленький монстрик, и он погиб. Им просто хотелось о ком-то заботиться. Проголодавшись, мы убегали из дупла через специальный лаз. И так продолжалось до тех пор, пока попечительский совет нашей школы не решил ее закрыть. Из-за якобы опасных монстров никто даже не стал разбираться, что ни один ребенок не пострадал в итоге. Так значит, сиреноголовый не опасен. И у него есть друг или подруга? Нужно поскорее сообщить об этом ученому, чтобы он не устанавливал свою ловушку в логове сиреноголового. Он что-то говорил про спортзал. Наверное, они там. Думаю, что они не станут злиться на папу, если я приду и расскажу хорошие новости. Гигантер? Нет, это фонариколовый. Но что здесь происходит? Кажется, кто-то идет. По-моему, они не будут рады, если увидят меня тут. Лучше спрятаться. А вот, собственно, то, для чего я вас пригласил в эту школу. Это чудовище, о котором я только что рассказывал. Ужас, какое отвратительное. Я думала, вы шутите, сэр, директор. Но оказывается, оно существует. Мы с сыном уже видели похожее чудовище в лесу. У них бывают разные мутации. Но мне нужно заполучить именно того, у которого говорители вместо головы. Его называют Сиреноголовым, а у этого, как видите, фонарь. Ну, я не понимаю, зачем вы нас позвали сюда? И для чего вам эти монстры? Я вас позвал, так как из всех учителей в школе доверяю больше всего вам двоим. Мне нужны помощники в очень секретном деле. Я собираюсь поймать Сиреноголового и перевести его на территорию нашей школы. В этом нам помогают уважаемые ученые с их удивительным прибором. Но зачем? Его нужно уничтожить, а не вести к нам. Вы прекрасно знаете нашу проблему. Ученики избегают занятий и прогуливают уроки в лесу. Я намерен положить этому конец. Если у нас в лесу будет жить такой монстр, то никто из них туда носа не сунет. Но ведь он может уйти и в другие места. Не уйдет, пока у нас в плену будет Фонарий головой. Мы будем контролировать сиреноголового и повелевать им. Понимаете ли, у них что-то вроде семьи образовалась. И они очень привязались друг к другу. К сожалению, нашим уважаемым ученым не удалось пока поймать сирену. Но зато они схватили и связали это чудовище. Теперь монстр постоянно крутится поблизости и у нас больше шансов его изловить. А когда поймаем, нам понадобится ваша помощь. Какая? Связать и погрузить его на машину. Вы не представляете, как мы намучились с этим фонарем. Он такой тяжелый. Но мы ведь не грузчики. А я вообще девушка. Вас это не смущает? К сожалению, я не могу заказать грузчиков, так как все узнают об этом секретном деле. Разразится скандал. А вы, миссис, вполне крепкая дама, должен вам сказать. Неужели? Да на вас пахать можно? Спасибо за комплимент. Так, и что у нас там по плану? Сейчас я подготовлю ловушку и установлю ее в логове Сиреноголового, ну а затем понадобится помощь всей команды. Ну тогда за работу. И кстати, проследите, чтобы ваш сын не выходил все это время из комнаты отдыха, мальчишка не должен знать о наших планах, дело чрезвычайно секретное. Слушаю, сэр, директор. Сейчас пойду проверю, что он там делает. Что же будет в следующей серии? Станет ли Балди помогать Сиреноголовому? Как ты думаешь? Напиши в комментариях. Ну и подпишись уже, наконец, и лайк поставь, не ленись. Харпик ждет, Корпик ждет, чтобы ты подписался, Лайк поставил, помидоставил. Карпик ждет, корпик ждет, давай не ленись, подпишись. Карпик ждет, корпик ждет, да, yes, о да, детка.